Друзья, здравствуйте! После того, как мы побывали на выставке в автосалоне Пекин 2018 и увидели там новый Haval H6, нам очень сильно захотелось снять полноценный обзор на эту машину для вас. Но, к сожалению, мы сейчас не смогли выйти на нормальную связь с компанией Haval, чтобы получить у них машину в пресс-парке. Поэтому мы взяли в прокат старенький H6 выпуска 2016 года и мы приехали в автосалон, где, соответственно, находится Havel H6 выпуска 2018 года, который в корне отличается от того, что у нас. На данный момент мы не уверены, получится ли у нас нормально отснять машину и вообще взять ее хотя бы на тест-драйв, чтобы проехаться на ней. Но сейчас мы пойдем в салон и попытаемся договориться с людьми, работающими там, чтобы они пошли нам навстречу и помогли показать вам новый Havel H6. Another damn, we just tryna make a way now The hatred growing strong every single day now I hear these rappers, they ain't tryna talk about it They ain't tryna get involved, and they would rather catch a wave now But how cool is the gameplay when the streets will hit the playground, eh? But never mind about it Cause once you make it out you think this world just don't affect you anymore Until somebody from your past come back to settle the score Like took pac on September 7th Man in this fight against hate, learn the greatest weapon So if you're trying to walk with me, said the cycle gonna stop right here My god gave this life a muscle, walk and make this clear The more and more my name is grown because the music The more that I see it ain't about the music but the way that I use it So go ahead, keep on rapping, battle and your trappers and your drugs I'll be here just holding down for the people and the lawyer Друзья, как вы видите, Haval 6 за неполные три года сделал просто огромный эволюционный скачок, как минимум в виде своего внешнего дизайна. Тоже абсолютно другая машина. Это не какая-то пародия там под RAV4, непонятно чем похожая. Это уже обособленный, самостоятельный бренд со своей внешностью и со своими приятными чертами. И машина полностью, полностью изменилась. То есть она вообще уже не имеет ничего общего, кроме несущего своей каркаса, который взят изначально из Honda CRV. Внутри же все точно так же потерпело просто огромнейшие изменения. То есть, садясь сюда, у меня нет впечатления, что я сажусь там в какого-то дешевого китайца. Тем не менее, данная комплектация, она у нас является средней, стоит по нынешнему курсу 1 миллион 200 тысяч рублей. За эти деньги мы получаем просто какой-то неимоверно футуристичный классный салон, который вы могли видеть на выставке. Пекине с 2018 года. Салон, который не имеет ничего общего со своим предшественником. то есть Полностью вся панель, все поменялось. Теперь это классная, интересная машина, в которой приятно просто находиться и сидеть уже. На данный S6 установлен полуторалитровый двигатель с прикрученной турбинкой и зовут его 1.5 GDIT. Помимо турбинки к двигателю прикручена семиступенчатая коробка передач 7DCT собственной разработки компании Haval. Вообще при создании данного двигателя Haval действительно ударились в инновации Особенным множеством стала система CVVL, которая непрерывно управляет ходом клапана в зависимости от условий эксплуатации. В цифрах же нам это дало следующие показатели. Средний расход топлива составил 6,8 литров на 100 километров в смешанном цикле, что чуть-чуть поменьше, чем у предшественника. Мощность составила 169 лошадиных сил. А вот что действительно впечатляет, так это крутящий момент. Целых 285 Нм при 1400 оборотах в минуту и это рост более чем на 30 процентов по сравнению с предыдущей моделью и вот этот показатель действительно должен помочь машине заиграть новыми красками Так, друзья, за баскудинные годы компания Хавл изменила G6 просто полностью, совершенно, визуально, внешне, а теперь мы посмотрим, как она изменила ее в плане ходовых качеств. Блин, она ее классно изменила, на самом деле это совершенно другая машина, которая ощущается легкой Она отлично едет отлично тормозит блин мне прям очень нравится я не ожидал такого прогресса за какие-то два с половиной года но это не тот и 6 это совершенно другая машина и на самом деле что больше всего в этой ситуации радует что совсем скоро в 2019 году у нас в россии построят завод который будет делать именно такие 6 не те старые которые или а вот это вот просто чудо машина рулится совершенно по-другому то есть тут все так же идет электропривод руля но я, блин, я отлично чувствую машину Машину. машина очень резво реагирует на педаль газа так что честно говоря даже немного страшно севши за нее первый раз как-то выделываться то есть нужно потихоньку аккуратно не выпендриваясь все делать так, кстати вот руль надо бы вот так сделать да, вот. значит руль у нас регулируется по вылету и по подъему на руле огромное количество кнопочек то есть футуристичная вот эта вся панель кнопочка вкл-выкл вот это наша кондишечка Регулируется все крутилками. Блин, как я люблю крутилки. Очень удобно сделано на самом деле. Не всякие там кнопочки. Ражаль, только температуру нельзя крутилками. Приходится все равно протыкивать ее кнопочками. Кстати, климат у нас здесь получается двухзонный. То есть на меня и на переднего пассажира могут температуры регулироваться. Для задних пассажиров особого комфорта нет, только дефлекторы. Как вы видите, маршрут наш пролегает по каким-то деревенским деревням, где на собо-то и не разгонишься. При этом даже пощелкали режимы коробки нашей. У нас есть режим нормал, режим эко и режим спорт. А режим спорт, ну он такой спортивный, подвижный, но при этом абсолютно неудобный в пробке. То есть его иногда хочется даже убрать, потому что машина изначально как бы делает вид, что она такая быстрая, резвая и... Излишне дергается. Нам это, если не нужно, мы переключаемся. Переключатели все выполнены блин, крайне удобно. Они все находятся вот под рукой, где надо. И их даже можно, честно говоря, не отвлекаясь от дороги, переключать. То есть просто вот я делаю это третий раз, я уже в принципе. У меня рука запомнила, где все это находится. Здесь у нас впереди лежачий полицейский. Сейчас мы его прощупаем. Так. Не супер зефирка, но хорошо. То есть, э, стандартная, хорошая подвеска новенькой машины с пробегом в данный момент 1980 км. Также коробкой мы можем управлять и в ручном режиме. Для этого у нас есть на руле лепесточки. Причем активируются они очень просто. Мы просто нажимаем на лепесточек и все, у нас уже активирована мануальная система переключения передач. И мы уже щелкаем так, как нам это надо. Отключается оно просто переключением кнопки МОД, то есть режимов коробки передач. Также из интересных функций у нас здесь есть предотвращение столкновения и парктроники. Конечно же представлена камера парковочная, мультимедиа вся красивая, все соединяется с телефоном, коннектится, работает, навигация есть. Есть также приложение, с которого можно запускать машину, включать в ней кондиционер, печку, там, открыть все окна, допустим, летом, чтобы она проветривала заранее до вашего прихода. Прикольно. И, на самом деле, в таком городе, как Пекин, дико актуально, потому что тут машина нагревается просто до каких-то космических температур. Ты в нее садишься после конца рабочего дня и хочется, не знаю, еще дровишек подкинуть, там, в полотенце одеться и потом пойти в прорубь нырнуть. Реально, натуральная парилка. Смотрите, друзья, вот эта вот кнопочка она регулирует степень тяжелости руля, то есть как позиционирует эта компания. Если вы девочка и у вас слабенькие ручки, вам хочется легкий руль без проблем, вы выставляете руль на самый слабенький режим и легко его одним пальчиком поворачиваете. Если вы мужик с такими вот огромными банками и легко поворачиваемый руль вас нервирует, вы выставляете это дело в самый тяжкий режим и с ним живете. Плюс эта же штука регулирует степень жесткости руля. В зависимости от скорости машины. То есть чем быстрее, тем тяжелее она, соответственно, становится руль. Блин, разгоняется, подхватывает машина очень классно. Мне прям кайфово у ездить. Достойный преемник H6. То есть, может быть, он немного утратил практичности за счет того, что у него стал меньше багажник. Но, блин, внутри машина играет совершенно новыми красками. И в движении она дарит те эмоции, которые ни один багажник вам никогда не сможет заменить. Смотрите, господа, кнопочка для парковки. То есть смотрите, я нажимаю вот эту кнопку на руле, и у нас здесь на экране отображается моя правая сторона. То есть это сделано для того, чтобы я, допустим, когда паркуюсь около поребрика, я вот так вот к нему максимально близко прижимаюсь и останавливаюсь. И вот такой вот я мастер парковки. А, смотрите, вот эта вот вся панель, она может управляться у нас как ручками, то есть кнопочка. Вот. То есть нажимаем все. Либо вот здесь есть поворотное кольцо, которым я могу все это дело выбирать и нажатием как бы принимать нужные настройки. Сейчас у нас установлен здесь китайский язык, но систему можно перепрошить на нужный нам язык. Соответственно, в России все будет например, на русском языке, и будет конфетка красотка. Ручничок у нас электрический, как сейчас модно. Вот тут у нас есть USB-выход и AUX-выход, дырка под microSD. Потом регулировка зеркал, трекшн контроль, помощь при спуске горки, регулировка наклона фар и регулировка яркости подсветки как приборки, так и нашего монитора. Еще, кстати, для пассажиров заднего сиденья, ну и даже для пассажиров переднего сиденья, у нас есть панорама вообще Сейчас мы ее Вот так откроем. Панорама все большая, хорошая. Зебаста, кстати. Панорама и Баста, как мы с вами знаем, это фантовые панорамы. мы вот. едем China. Собственно, как и вся машина. Панорама и панорама. Все, хватит с вас нового хавала. Пойдемте вернемся к нашему доисторическому хавальчику. Смотрите, друзья, если у вас в машине было множество друзей, котов, детей... В общем, всевозможные живности. Вся эта живность пооткрывала окна и при этом выбежала и не закрыла. Вы спокойно выходите из машины, ставите ее на блок, потом держите кнопочку блока машины 5 секунд, и все окна у нас закрываются. То же самое касается и э, нашей панорамы. И еще прикольная штука. Если вы, допустим, оставите окно приоткрыто, ну так, просто для вентиляции, вдруг пойдет дождь, э, датчик дождя. Это дело заметит и самостоятельно позакрывает все окна. Вот такая вот прикольная штука. Друзья, несмотря на то, что нам не получилось достать машину в официальном пресс-парке компании Хавал, вот этот добрый человек, менеджер салона Хавал помог нам сегодня с машиной, прокатил на нас на ней, рассказал все, что мы о ней не знали. И вообще огромное ему спасибо. Все семьи. Мир полон добрых людей, в том числе китайцев. Не в последнюю очередь. Поехали дальше. Compliments, my fly, and when it goes down, I know. Друзья, почему всем так интересен хавал, что в нем такого, или хавил, как, произно... как типа правильно произносить, но я буду называть его хавал, потому что, блин, но написано же хавал. Здравствуйте, дорогие друзья, добро приглашать на урок. Китайский для машиновода. Вот это машиновод. Сегодня мы с вами разбирать вот это в России называется Хавел. По-китайски оно правильно читается Хафу. И вот это ваша Хавел неправильно. неправильно. Нет вот эта связь, нету. Хафу. У вот тебя Хавел. Нет. Правильно говорить Хафу. Есть ребята, которые говорят правильно, они говорят Хавал Хавал. Хавел это вообще неправильно. Забудьте. Все. Спасибо за внимание. Соответственно, никакого хавила там и близко нету, так что я буду называть его Хавалом. Итак, Хавал интересен тем, что это первый китайский автопроизводитель, который строит полноценный завод на территории Российской Федерации. А конкретно в Тульской области. Данный завод должен войти в строй уже в 2019 году и будет производить порядка 100 тысяч разнообразных машин марки Хавал. 100 тысяч машин в год. А к 2020 году они планируют выйти на производство в 200 тысяч. На самом деле это просто дико огромное производство, учитывая, что в прошлом году компания Ховал на территории Российской Федерации продала всего лишь 2000 машин. С одной стороны. С другой стороны, они заявляют, что будут все это дело экспортировать также по всему таможенному союзу. Также они планируют расширить сеть дилерских центров, которых на данный момент уже около 35 они красавчики. Они нам дадут дешевые машины, которые по ценнику не будут превышать свои аналоги в Китае. То есть, для примера, Haval H6, который мы сегодня тестировали, новый, 2018 года в максимальной комплектации с двухлитровым двигателем, стоит порядка 1 миллиона 350 тысяч рублей. То вам еще за такие деньги предложит? кроссовер с двухлитровым турбированным двигателем и просто с кучей всяких штук и просто фееричным классным дизайном. По-моему, никто. Ну, если я не прав, то, конечно, поправьте в комментариях. Это будет интересно узнать, кто еще может такое предложить. Это все дело будет производиться в России, а локализация производства, по заверениям компании Haval, должна достигнуть 60%, что очень много. И это естественно повлечет за собой то, что будет в достатке деталей запасных. В плане надежности, конкретно в Китае, я я могу сказать так. Мы вот сегодня были около салона, где я пообщался с клиентами. Ну, кто приезжал на сервис и так далее. Я у людей спрашивал, как им нравится машина. Они говорят, что в принципе проблем никаких нету, только заезжаешь на ТО и все хорошо. Вот. А сами сотрудники салона рассказали, что ну, периодически бывают какие-то там вылеты. Ну, да. Но это настолько редкий единичный случай, что в целом машина считается надежной. Собственно, у нас нет оснований не верить. Потому что российский опыт эксплуатации Хавейлов по тем же форумам, по отзывам машина... Также заслужила титул надежной машины. И в этот момент очень многие добавляют для китайского. Господа, уже нету для китайского. Вы посмотрите вот на H6 2018 года. И вам если не сказать, что он китаец, многие не поймут, да я бы не понял. Значит, H6 построен на базе Honda cr -V. Это дело мы отлично видим, смотря вот на вот эту вот консоль. Вот эта вот консоль, она вся прям кричит нам CR-V. Особенно вот эта вот часть. Афелье до этого не ездил. И вот когда только сел, хавал, я подумал, что это будет неудобно. Но на самом деле вот такое расположение коробки передач мне очень понравилось. Рука лежит на подлокотнике. Вот в случае надобности цепляется за КВП. В случае ненадобности цепляется за руль. И оно вот это вот небольшое расстояние мне показалось очень классно. Мультимедиа есть. Она может подключаться к телефону. В ней есть навигация, которая работает с карточки памяти, которой здесь нету Вот, поэтому и навигации нету Короче, она может играть в музыку с вашего телефона. Как с провода, так и с блютуза. Больше от нее ничего не надо, мы его вот даже выключим. Климат-контроль двухзонный, можно покрутить кнопку с пассажира, можно покрутить крутилку водителя. Из неудобного это то, что скорость подачи воздуха регулируется вот этими кнопками. На мой взгляд было бы удобнее, если тут была еще одна крутилка или где-нибудь еще крутилка. Ну, сделали как сделали. Мультируль, он как мультируль. На нем есть кнопки переключения треков. Так как мы пользуемся в мультимедиа только трек-музыкой, иначе нам ничего больше не нужно здесь можно отвечать на телефон также тут у нас есть круиз-контроль приборка на самом деле она она забавная смотрите приборку можно использовать для того чтобы хранить iphone вот так вот его кладем и он лежит красота В случае надобности мы его берем там отвечаем на звонок и кладем обратно. В целом по материалам ну за 1 миллион 100 тысяч рублей, то есть вот конкретно данная комплектация стоит примерно лям 100 2016 года, точнее стоила когда вышла с конвейера. Сейчас конечно такая машина может быть приедена примерно за 800 900 тысяч рублей. За такие деньги все очень кайфово, то есть ну, дубовенький пластик, понятно, здесь вообще какая-то гадость приятный руль, приятный руль с типа перфорированной кожей, но на самом деле это не перфорация, это подзалепка но смотрится и щупается вполне себе юзабельно. По движению интересная штука. У нас здесь стоит двигатель полтора литра, турбовый, четырехклапанный, мощностью 150 лошадиных сил. Этого, конечно же, мало на тонну 700. Но, когда мы стоим, допустим, в пробке и нажимаем на педаль газа, машина делает вид, что типа я такая, вью! То есть она делает такие непонятные, неудобные рывки с небольшой скорости. Прошаренные люди советуют переводить коробку в режим винтер. Тогда машина как бы более плавно реагирует на педаль газа и в пробке становится ехать приятнее. То есть это режим винтер плюс режим городской. Как бы на трассе, естественно, он нам не нужен. По поводу самого движения по трассе я бы его описал примерно так. Знаете, как вот когда садишься на самолет... Вот он на взлете включает форсаж, такой попер, попер, попер, попер, набрал скорость, там форсаж отрубил, и уже на этой скорости спокойно идет. Та же стука и с H6, то есть ему тяжело, ему реально тяжело. И вот он пыхтит, пыхтит, набирает там эти разрешенные 90 или 120 км в час, и когда он на них забрался, он все, он такой, фух. Все, вы приспускаете педаль газа, он такой адаптируется, и вот на этой скорости он вполне себе нормально прет. Единственное, что конкретно в нашей машине, по-моему, при примерно 90-95 90, 90 в этом промежутке немного рыскает руль. Но я думаю, это конкретно проблема нашей машины, потому что она арендная, и у нее всего 26 тысяч пробега, но жизнь у нее непростая на самом деле. Вот по, по внешке там видно, что ее и так стукали, и сяк стукали. Мы этим не занимаемся. Мы машины пережжем, мы их уважаем. Большое спасибо тем людям, которые нам дают в аренду. Вот, по обзору, что хочу сказать. К обзору вот у меня никаких нареканий нет. Я сижу высоко, вижу все очень хорошо. У меня большие удобные лопухи. Вот как, как надо все. То есть к обзорности машины никаких вопросов нету. На заднем ряду у нас есть типа три места, ну, как обычно, вот это вот а, третье место для человека-катапульты. А есть изофиксы для детей, есть подлокотничек с сидеромом, из которого вытаскиваются подстаканнички. И все, ну, даже дефлекторов, нет, дефлекторов... Радиционера у нас здесь нет. В принципе, вполне себе нормальный второй ряд такой, я сказал, семейный. То а есть он, естественно, не люксовый, но посидеть тут вполне себе можно. Друзья, как вы все наверняка знаете, проверять объем багажника человеком строжайше запрещено, потому что будет проклятие. Кто не знает про проклятие, тыкайте на подсказку, переходите, смотрите. Поэтому, чтобы выйти из этой ситуации, мы используем... Та-да-да-да! -да -да! Велосипед! Как говорил почтальон Печкин, с велосипедом все становится добрее. У нас Хавелл H6, большой, 4,5 метро, 4,63 сантиметра, ну где-то так. Мы едем на природу, нам нужен велосипед. Сейчас мы его попытаемся впихнуть. Так. Как видите, в на открытом багажнике входит примерно пол велосипеда, по педальке. А что мы можем сделать в данной ситуации? Вытащить велосипед, немножко уронить и... и уронить сиденье переднего ряда. Теперь попытка номер два. Опа. В общем, данная картина думаю, отлично вам демонстрирует такую вещь. Объема багажника вполне хватит на пол велосипеда, но смотрите, мы можем вот те сиденья во-первых, сложить в неровный пол, во-вторых, Отвернуть вверх, и они как бы подойдут к переднему ряду. Тогда, в принципе, мы, наверное, вполне даже можем попробовать вместить наш велосипед. Блин, я не знаю, как это сделать. Ладно, господа, вот настолько у нас получилось его впихнуть. В силу своей криворукости я просто не могу разложить это сиденье. Там даже есть картинка-инструкция, я нарисовано, как это сделать. Но что поделать, если не вышел мозгами, не получилось. Главное, вы видите, насколько велик и огромен багажник ковал 6 Дорогие товарищи, по итогу целого дня, проведенного на Хавал H6, частично Хавал H6 2016 года, частично Хавал H6 2018 года, что хочется в принципе сказать про компанию Хавал. Блин, они молодцы на самом деле. Они сделали огромный прорыв за 2,5 года. Они из одной машины сделали совершенно другую машину. Притом сделали какое-то немыслимое количество ответвлений. Сделали H6 Coop, M6, H6 Sport. Какое-то просто немыслимое там, я не знаю, бурление силы энергии у этой компании, что они все это успевают делать. И новая машина. Стало мощнее, стало круче, стало интереснее и дарит гораздо больше эмоций. Что самое главное, очень скоро она появится на российском рынке, и вы все сможете самостоятельно убедиться в том, что она классная и интересная. А кто-то из вас, я уверен, наверняка ее купит и не прогадает. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо, что провели с нами этот день. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, если нет, то пишите комментарии, что было не так, чтобы вы хотели увидеть по-другому. На этом мы с вами прощаемся, подписывайтесь и оставайтесь с нами.